«Арте Франц» и «Гедеон Программ» представляют. При участии тут листуар. Всем известен Д'Артаньян. Доблестный мушкетер из романов Александра Дюма, знаковый литературный герой, который прославился на весь мир благодаря невероятному успеху трех мушкетеров. Но за легендарным персонажем скрывается человек, настоящий Д'Артаньян. И его история еще удивительнее, чем у литературного двойника. Это история провинциального мальчишки с необычайной судьбой. В эпоху, ознаменованную многочисленными войнами, он стал надеждой и опорой, доверенным лицом королевской власти. Популярный персонаж, увековеченный кинематографом, мог бы заслонить собой вполне реального мушкетера и его поразительные приключения, если бы в дело не вмешались несколько увлеченных историков. Они решили показать нам истинное лицо Д'Артаньяна, изучив забытые архивы. Чаще всего люди даже не догадываются, что Дартаньян историческая личность. Он действительно жил на свете. Что происходило на самом деле из того, что нам поведал Дюма? Дартаньян это Дюма. Александр Дюма затушевал реальную историю Дартаньяна. Историки проследят путь самого знаменитого мушкетера, и вместе с ними мы переживем увлекательную эпопею. Их задача отделить правду от вымысла, чтобы Дартаньян наконец покинул страницы романа и вошел в историю. Подлинная история Д'Артаньяна. Фильм Агюстена Виатта. Авторы сценария – Каролин Вермаль и Жан де Гарик. Если мы хотим напасть на след настоящего Д'Артаньяна, для начала неплохо бы допросить того, кто сделал его имя таким знаменитым. Почему Дюма заинтересовался этим персонажем? И главное, откуда он черпал сведения? Продюсеры – Карин Жанен. Стефан Мильер. В 1844 году, благодаря успеху трех мушкетеров, Александр Дюма смог позволить себе экстравагантное приобретение в нескольких километрах от Парижа замок Монте-Кристо. На внешней стене рабочего кабинета писателя высечены названия его произведений. Дюма писал очень много, чтобы обеспечить себе роскошный образ жизни. Этот человек любил тратить деньги. Он постоянно влезал в долги и вынужден был их отдавать. Поэтому он много писал, не по склонности душевной, а по необходимости. Клод Шоп, биограф Александра Дюма. В тот период, когда Дюма брался за трех мушкетеров, он уже творил в самых разных жанрах. Сентиментальные романы, фантастические романы. Так что знаете, чем для него были в тот момент три мушкетера? Ничем, всего лишь очередным романом. «Три мушкетера» вышли из печати в марте 1844 года, и с того самого дня роману сопутствовал оглушительный успех. Что с ним только не делали. Перевели на сотню языков, огромное количество раз экранизировали для кино и телевидения. На экранах Д'Артаньян превратился в легенду, стал универсальным героем со множеством лиц, неистовым и соблазнительным. В разные времена его играли величайшие актеры – Дуглас Фербенкс и Жан-Поль Бельмондо, Филипп Нуаре и Габриэль Бирн, Жан Море и незабываемый Джин Келли. «Три мушкетера», фильм «Джорджа Сидни», 1948 год. Кто вы? Скажите, Решелье... Меня зовут Д'Артаньян. Образ Д'Артаньяна вышел за рамки романа и поселился в народном воображении. При этом мало кто обращал внимание на предисловие к «Трем мушкетерам», в котором автор признается, что его вдохновила одна книга. Где-то год назад я проводил в Королевской библиотеке изыскания для своей истории Людовика XIV и случайно наткнулся на некие воспоминания месье Д'Артаньяна. Название показалось мне любопытным. Я взял книгу с собой, с разрешения господина хранителя, разумеется, и проглотил ее в один присест. Воспоминания месье Д'Артаньяна. Неужели великий Александр Дюма просто-напросто позаимствовал историю из забытого сочинения? Дюма ничего не скрывает. Он же не говорил нам «Это я все придумал, это мое». Нет, он говорит «Есть некий изначальный материал, который я превратил в роман». И вы увидите разницу между этим изначальным материалом и конечным результатом. О чем же говорится в этих таинственных воспоминаниях месье Д'Артаньяна, которые вдохновили Дюма? И кто их автор? Историк Жан-Кристиан Птифис, биограф Д'Артаньяна, отправился в библиотеку Арсенала, чтобы взглянуть на эту книгу. Меня интересовала историческая достоверность романа, что происходило на самом деле из того, что нам поведал Дюма. Я начал собирать сведения и действительно нашел произведение Куртиля де Сандра, в котором рассказано о жизни Д'Артаньяна. Это первая известная нам полная биография Д'Артаньяна. Автор так называемых «воспоминаний месье Д'Артаньяна», некто Куртиль де Сандра, и сам оказался мушкетером. Ему было лет 20 в то время, когда Д'Артаньян уже заканчивал свою службу. Так что вполне вероятно, они были знакомы лично, хотя доказательств у нас нет. Сделавшись писателем, Куртиль де Сандра издал множество книг о самых знаменитых личностях своего времени, и все эти книги были билетризированными биографиями. Это почти что плотовской роман, в котором описаны необычайные приключения Д'Артаньяна. Жан Кристиан Птифис, историк. На самом деле это повествование от первого лица во многом плот воображение, потому что Куртилю не хватало материала, чтобы написать подлинное жизнеописание Д'Артаньяна. Так что в итоге мы получили трех Д'Артаньянов, героя Дюма, персонажа Куртиля, который вдохновил Дюма, и того самого настоящего, чью биографию мы пытаемся выяснить. Даже если воспоминания, сочиненные Куртилем де Сандра, не годятся в качестве исторического источника, у них есть важное достоинство. Они доказывают, что Д'Артаньян в свое время был достаточно известным человеком для того, чтобы читатели-современники заинтересовались его биографией. Понадобилось, однако, еще два с лишним века, чтобы первый историк, выходец с юго-запада Франции, проявил внимание к его судьбе. Гасконь. В Гасконе статую мушкетера можно увидеть на каждом углу. Именно здесь историк Шарль Самаран, тоже гасконец, в 1912 году нашел фамильные корни настоящего Д'Артаньяна. Заслуга Шарля Самарана в том, что он доказал, Д'Артаньян был истинным гасконцем. Адиль Бардас – хранительница музея и историк. Он из тех земель в центре Гаскони, которые сейчас относятся к департаменту Жер. Благодаря Шарлю Самарану мы знаем, что Д'Артаньян родился в деревеньке под названием Люпьяк. Уже два десятка лет историк Адиль Бардас Продолжает расследование, начатое самараном. Я родилась в семье, которая наполовину происходит из Гасконии. И от матери и бабушки я, можно сказать, с самого раннего детства слышала рассказы о Дартаньяне. Знаете, если ваш прадедушка уроженец Люпьяка, родной деревни Д'Артаньяна, разумеется, Дартаньян будет частью вашей семьи, как и для любого гасконца. В нескольких километрах от Люпьяка находится усадьба Кастельмор – родовое гнездо знаменитого мушкетера, где тот провел свое детство. В те времена жилище семьи Д'Артаньяна было куда скромнее. Когда я приезжаю в шато Кастельмор и захожу на кухню, которая осталась почти нетронутой, такой же, как при жизни Д'Артаньяна, мне кажется, я переношусь в первые десятилетия 17 века, в ту пору, когда Д'Артаньян был ребенком, когда он жил в этом замке с шестью братьями и сестрами, и с родителями, и когда он целыми днями играл с детишками гасконских крестьян. Это место словно вне времени. Благодаря Шарлю Самарану мы также знаем полное имя Д'Артаньяна, Шарль де Бац де Кастельмор Д'Артаньян, но точная дата его рождения неизвестна. Здесь около 1615 года родился Д'Артаньян, настоящее имя Шарль де Бац, убит при осаде Маа в 1673 году. Юный Шарль появился на свет в начале 17 века. К сожалению, все гасконские приходские книги в Люпьяке и его окрестностях утрачены. Так что дата рождения Д'Артаньяна затерялась где-то между 1611 и 1615 годами. Зато после смерти отца Д'Артаньяна, Д'Артрана де Баца, в 1635 году, была составлена опись имущества покойного. И благодаря этому удивительному документу мы во всех подробностях знаем об условиях жизни всей семьи. Там было записано все. Судя по этой описи наследственного имущества, уровень жизни семьи был весьма скромным. Вдова получила от покойного мужа поместье, обремененное долгами. Документ позволяет также воссоздать важный период в судьбе Д'Артаньяна, не описанный в романе Дюма, его «Детство». Юный Шарль был сыном Бертрана де Батца и Франсуазы де Монтескью. В семье росло семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Шарль! Шарль! В Кастельморе маленькие гасконцы получили самое примитивное образование, но, судя по всему, у них все-таки был наставник, а значит, родители позаботились о том, чтобы дети прошли обучение, что было редкостью для тех времен. Им преподавали математику, геометрию, азы географии и французский. Что касается физических упражнений и воинского искусства, тогда мальчикам необходимо было уметь сражаться. А уж в этом деле гасконцы разбирались отлично. В тех краях наверняка было немало ветеранов, вернувшихся домой, и они владели как минимум основами фехтования. Вместе со своим братом Полем, который станет мушкетером чуть раньше, маленький Шарль осваивал искусство фехтования на рапирах. И, разумеется... В Бинске была верховая езда Д'Артаньян, очевидно, отличался невероятной ловкостью Архивные документы не только дают нам представление о том, какое образование мог получить маленький Д'Артаньян. Из них также можно узнать, что повседневная жизнь гасконцев в ту эпоху была далеко не безоблачной. Гасконь в первой половине 17 века была очень бедным регионом, и на нее постоянно обрушивались различные бедствия – погодные катаклизмы, голод, чума. Будущее открывало перед юными гасконцами единственный путь к лучшей жизни – уехать в Париж и попытаться вступить в армию короля. «Три мушкетера», фильм Пола Андерсона, 2011 год. Конечно же, молодой гасконец, который ничего не видел в жизни, кроме окрестности шато в Люпьяке, и вдруг оказался в самом густонаселенном городе Европы, пережил настоящее потрясение. Весь город пребывал в движении. Повсюду были повозки, кареты, лошади, шум, толпы людей, узкие улочки, дома, запахи. По прибытии в Париж молодой Шарль де Баць постарался исполнить свою мечту – вступить в престижную роту королевских мушкетеров. Жюльен Вильмар – специалист по истории этого рода войск, чье название происходит от вида оружия, которое они использовали. История королевских мушкетеров начинается с 1622 года, когда Людовик XIII создал королевскую мушкетерскую роту. Жюльен Вильмар, историк. Но появилось это воинское подразделение не на пустом месте. Его предшественницей была рота королевских карабинеров, основанная Генрихом IV и состоявшая в основном из гасконцев и биарнцев. Она называлась ротой карабинеров, потому что на вооружении у солдат состояли карабины. В 1622 году Людовик XIII в знак своей милости перевооружил эту роту, по его приказу карабины заменили на мушкеты, которые в то время становились все популярнее. В результате солдаты, вооруженные мушкетами, стали называться конными мушкетерами короля. О мушкетерах, несмотря на их громкую славу, сохранилось мало свидетельств. Большинство экспонатов хранится в коллекции военного музея в Парижском дворце инвалидов. Жюльен Вельмар отправляется туда изучить их оружие вместе с хранителем Оливье Ренадо. Добрый день, Жюльен, добро пожаловать в Арсенал. Эти герои кажутся нам совершенно живыми, они как будто обрели плоть и кровь благодаря Дюма. Оливье Ренадо, хранитель военного музея. Все знают о мушкетерах, все представляют себе, как они выглядят. И даже человек, который не является специалистом по 17 веку, скажет вам, кто такой Ришелье, и что кардиналы одеваются в красное. Все видели мушкетерский плащ и могут его описать. Даже, к примеру, бразилец, не изучавший историю Франции, видел мушкетерский плащ. Но кроме этого, нам почти ничего не известно о мушкетерах. Предлагаю начать с изучения оружия, которое и дало название мушкетерам, со знаменитого мушкета. Он производит сильное впечатление, когда видишь его в реальности. Ведь это оружие пехотинцев, тяжелое, увесистое и слишком громоздкое для воина, который должен большую часть времени проводить в седле. Мушкет это огнестрельное оружие крупного калибра. Надо иметь в виду, что в ту эпоху, когда появились мушкетеры, многие воины на полях сражений еще носили доспехи. Поэтому и требовалось такое тяжелое оружие. Этот мушкет весит килограммов шесть. точный вес сказать не могу, но в руках тянет примерно настолько. У этого оружия довольно примитивная система воспламенения заряда. Фитильный замок. это означает, что в бою стрелок постоянно должен иметь при себе зажженный фитиль. Мы его зарядили, теперь можно вскинуть на плечо но мушкет слишком уж тяжелый, так что мне понадобится ваша помощь. Да, тут есть необходимость использовать упор, то что называется сошка. Сошка, да. На нее можно положить ствол. Солдат придерживает сошку левой рукой и таким образом прицеливается, поворачивая ствол под нужным углом. Получается, что это дополнительный громоздкий предмет, который всаднику приходилось возить с собой на лошади. Перед выстрелом он должен был закрепить один конец фитиля в маленьком металлическом зажиме, который называется змейкой, и снабжен винтом. Вот, открываем полку. Нажимаем на спусковой крючок, змейка опускается на полку с заправочным порохом и заряд воспламеняется. Прежде чем учиться обращению с мушкетом, Д'Артаньян должен был пройти обучение в качестве кадета, чтобы вступить в мушкетерскую роту. Ему предстояло найти себе жилье в том же квартале, поблизости от королевского дворца. При Людовике XIII мушкетеры квартировали у горожан, главным образом в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Им нужно было всего лишь пересечь сену, чтобы добраться до Лувра, резиденции французского короля. Каждый парижский буржуа обязан был по требованию предоставить кровь одному или двум мушкетерам и кормить их за свой счет. Это называлось «постойной повинностью». Пока Д'Артаньян был кадетом, по уставу жилье в Париже ему не полагалось, поэтому он должен был сам его подыскать. Верный историческим реалиям, Дюма поселил Д'Артаньяна за церковью сен сюльпис на улице могильщиков, Рю де Фосуайор, современное название Рю Сервандони. Принимать у себя в доме военных, особенно мушкетеров, молодых дворян, шумных и задиристых, нередко означало навлечь на себя неприятности. Большинство мушкетеров были молоды, принадлежали к аристократии и, обустроившись в Париже, свысока смотрели на местных жителей, в основном простолюдинов. Нельзя забывать, что нравы в обществе 17 века царили жестокие, многие носили оружие, и мушкетеры производили сильное впечатление на горожан. Перед мушкетерами заискивали, ими восхищались, но одновременно их боялись, боялись этих буйных вояк. Боевые схватки были обычным делом. Мушкетерский клинок это оружие с кольцевидной гардой и с обоюдоостром лезвием, очень гибким и легким. Значит, это скорее дуэльное оружие. Ну, по правде говоря, дуэльная шпага еще длиннее. Вот, я специально выложил одну из таких, и, как вы можете убедиться, она почти на 20 сантиметров длиннее той, что у вас в руках. Как видите, лезвие невероятно громоздкое, так что, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы ходить пешком с такой шпагой на боку. Ее брали на заранее оговоренную встречу с противником, но вряд ли кто-то прогуливался по улочкам Парижа с подобным оружием, болтающимся на перевязи. Тем более, что дуэли были запрещены, а такой клинок не спрячешь, не спрячешь, верно. По задумке Дюма, легендарная встреча его Д'Артаньяна с тремя мушкетерами произошла в результате трех вызовов на дуэль. После этого всем четверым пришлось иметь дело с гвардейцами кардинала. К бою! Стойте! Три мушкетера, фильм Клода Барма, 1959 год. Раз уж надо выбирать между королем и кардиналом, я сделал выбор. Господа, если позволите, нас будет четверо. Ваше имя — Д'Артаньян. Что ж, Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян в жизни и в смерти. Один за всех, все за одного. Атос, Портос и Арамис. Эти три необычных имени присутствуют на страницах воспоминаний месье Д'Артаньяна, и Куртиль де Сандра называет их обладателей братьями. Дюмажа заявляет, что это побочные плоды его воображения. Однако три мушкетера действительно существовали. В архивных документах они упоминаются в списках роты лет за 15 до того, как в нее вступил Д'Артаньян. Эти молодые люди, Биарнцы, служили в мушкетерской роте. Могли ли они быть знакомы? Вполне вероятно. Очень даже вероятно. А вот сражались ли они на дуэли, как рассказывает Дюма? Это я оставлю на совести романиста. Да подлинно об этом мы не знаем. Через два или три года, проведенных в статусе кадета, Шарль де Дебац наконец воплотил свою мечту, стал мушкетером. В марте 1633 года он впервые надел знаменитый расшитый плащ. Его представили королю Людовику XIII в Луврском дворце. И это именно Людовик XIII предложил юному Шарлю назваться Д'Артаньяном, то есть взять фамилию рода по материнской линии, хорошо известную при дворе. И, разумеется, для молодого дворянина из провинции, лишенного наследства, это было немыслимой удачей. В тот год Шарль де Бац навсегда превратился в Д'Артаньяна. Историк Жан-Кристиан Птифис отправляется в Национальную библиотеку Франции на улице Решелье, чтобы найти упоминание о Д'Артаньяне в реестрах Королевской армии. Первое свидетельство о военной карьере Д'Артаньяна относится к 1633 году. Он в списке солдат, участвовавших в параде мушкетеров в Экуане. Шарль Д'Артаньян. Трое из братьев Дебац избрали военную стезю. Поль, Жан и Шарль. Так что это первый документ, где упоминается наш Д'Артаньян. Ему 20-22 года. И он мушкетер. «Три мушкетера». Фильм Бернара Бордери. 1961 год. Воинская карьера мушкетера Д'Артаньяна действительно началась при Людовике XIII, как и в романе Александра Дюма, но продолжилась она при совершенно иных обстоятельствах. Через несколько лет Франция пережила бурные потрясения. Сначала одно счастливое событие в новом замке королевского дворца Сен-Жермен-Ан-Ле вызвало всеобщее удивление. После 23 лет бесплодного брака и многочисленных выкидышей королева Анна Австрийская, супруга Людовика XIII, 5 сентября 1638 года родила сына. Этого чуда ребенка дар небес, нарекли Луи Дьодоне, Людовик Богоданный. Позднее он станет известен как король солнца. Пока еще, однако, ничто не предвещало, что судьбы юного Д'Артаньяна и наследника престола тесно сплетутся и что они оба будут нужны друг другу ради славных совершений. Д'Артаньян, поступая на службу к Людовику XIII, конечно же, не ожидал всех тех событий, которые в скором времени должны были потрясти королевство. Сначала умер Решилье в декабре 1642 года, а затем, меньше чем через год, за ним последовал Людовик XIII. Новому королю, маленькому Людовику XIV, не исполнилось и пяти лет. Править королевством предстояло его матери, Анне Австрийской. И как это неудивительно, ее опорой станет главный помощник кардинала Ришелье, кардинал Мазарен, вернее Джулио Мазарини, которому только предстояло стать Жюлем Мазареном, сделаться французом. Это служитель церкви и одновременно политик, государственный муж, не теряющий связи с реальностью. Он преданный слуга регенши, а стало быть и всей Франции. Мазарини получил королевство, находящееся в сложной ситуации. Уже 15 лет Франция ведет войну с Австрией и ее главным союзником – Испанским королевством. Французская государственная казна пуста. И под предлогом сокращения расходов Мазарини упраздняет мушкетерскую роту. Д'Артаньяну всего 30 лет. Без мушкетерской роты он простой солдат в поисках новой службы. А кардиналу Мазарини как раз нужны люди, достойные доверия, чтобы сделать из них своих ставленников. Д'Артаньян действительно пойдет на службу к кардиналу Мазарини. И, как говорили в те времена, причем ничего уничижительного в этом термине не было, станет ставленником его высокопреосвященства. Ставленником в 17 веке называли человека, всецело преданного своему хозяину и во всем зависящего от него. Для Мазарини было крайне важно в тех обстоятельствах, в которых находилось королевство, окружить себя преданными людьми, преданными душой и телом, то есть теми, кто всем ему обязан. По сути, речь идет о доверенных лицах Мазарини, телохранителях и слугах, выполняющих особые поручения. Зачастую это очень опасные поручения, поскольку времена стоят неспокойные. Надо ездить по французским провинциям, а там на каждом шагу можно попасть в руки врага, так что работа рискованная. Я бы назвала их секретными агентами, посланниками. У них есть политическая функция, есть обязанности доставлять депеши, собирать сведения, держать кардинала в курсе. Однако политика, которую проводил Мазарини, быстро сделала кардинала самым непопулярным человеком в королевстве. Парламент восстал, чтобы его свергнуть. Смерть Мазарини! Смерть! Смерть Мазарини! Смерть! Смерть! Смерть! «Луи. Король дитя». Фильм Руже Планшона, 1993 год. И это было лишь началом периода смуты, от которого содрогнется вся Франция. Надвигалась фронда. Фронда изначально была движением сопротивления парижан, парижской буржуазии, отказавшейся оплачивать военные расходы и новые налоги. Парижане не хотели больше платить и подняли восстание. Вспыхнули парижские бунты, в городе выросли баррикады. В романе «20 лет спустя», продолжении «Трех мушкетеров», Дюма использует этот исторический эпизод, чтобы разделить своих персонажей. Атос и Арамис примыкают к мятежникам, тогда как Д'Артаньян остается верным королю. В августе 1648 года настоящий Д'Артаньян столкнулся с той же дилеммой. Придаст ли он кардинала, переметнувшись на сторону фрондеров? В свои 35 лет Д'Артаньян понимал, что этот выбор определит его будущее. Когда вспыхнула фронта, перед бывшими мушкетерами открылось несколько путей. Они могли вернуться в свои усадьбы и сохранять нейтралитет, или же могли принять участие в гражданской войне, выбрав либо партию короля, либо партию фронта. Встать на сторону короля означало присоединиться к партии порядка, по сути, выбрать службу государства. Д'Артаньян, оставшись рядом с Мазарини, тем самым связал свою судьбу с судьбой юного короля. На фоне той гражданской войны самым естественным образом раскрылись лучшие качества Д'Артаньяна. Они вышли на первый план. Я говорю о его храбрости в любых испытаниях, о преданности и верности, о непоколебимой верности. В те годы его жизнь действительно была полна приключений. Мятежники взяли в осаду королевский дворец. Чтобы обеспечить безопасность маленькому Луи, Мазарини организовал бегство королевы с детьми в замок в Сен-Жермен-Ан-Ле. Да быстрее же, быстрей! Первые лошади уже за оградой! Да здравствует король! Солдаты быстро выстроились на холоде, из дворца вывели королеву, и все помчались в Сен-Жерменский замок. Приехали, а там ничего не готово, всего несколько кроватей, одна для короля, одна для королевы, одна для Мазарини. Прочие беглецы поделили между собой охапки сена, так и спали на разбитых плитах пола в ужасном холоде. Это осталось одним из самых мучительных воспоминаний для Людовика XIV. Ему было 10 лет, и он надолго запомнил тот внезапный отъезд в Сен-Жермен. Наверное, именно тогда, в стылых залах Сен-Жерменского замка и зародились доверительные отношения между Д'Артаньяном и будущим королем Солнца. Людовик XIV не забудет тех, кто вынудил его с королевой матерью к ночному бегству. Не забудет он и успокаивающее присутствие человека, который незримо стоял на страже рядом с ним. Бронда не собиралась утихать. Королевский трон шатался. Французские герцоги рвались к власти и требовали избавиться от Мазарини. Загнанный в угол итальянец, как хороший стратег, предпочел отступить. После нескольких недель скитаний по северу Франции, где никто не захотел предоставить ему убежище, кардинал в конце концов нашел приют в Германии. Д'Артаньян его сопровождал. Д'Артаньян в это трудное время постоянно находится в разъездах, выполняет поручения во Франции, бывает в Париже, доставляет записки королеве и всецело вовлечен в дела кардинала. А дела кардинала на тот момент плохи. Он терпит поражение. Фронда продлится почти четыре года. Она закончится в 1653 году с возвращением Мазарини в Париж. Король-дитя Людовик XIV к тому времени станет мужчиной, и через год Д'Артаньян будет присутствовать на коронации короля в Реймском соборе. Король станет больше, чем сувереном. Он будет помазанником Божьим, представителем Бога на земле, то есть он и сам обретет особый статус, важное, духовное, сакральное значение. На границах королевства продолжается война с Испанией. Д'Артаньян, получивший боевое ранение, вскоре будет вознагражден за храбрость и верность королю. В 1657 году Людовик XIV заново учреждает мушкетерскую роту. Д'Артаньян назначен сублейтенантом. Детская мечта Шарля де Батца оживает вновь. Он получает назад свой мушкетерский плащ. Со дня возрождения мушкетерской роты Людовик XIV проявляет к ней огромный интерес. Для этой воинской части поистине наступает золотой век. Мушкетеры обрели невообразимую популярность, и знаменитая униформа добавляла великолепие к их облику. Немало тому поспособствовали и знатные дамы, оказывавшие им покровительство, поскольку оставаться мушкетером, не будучи баснословно богатым человеком, было весьма затратно. У Дюма мушкетеры без устали покоряют женские сердца. И во многом благодаря своим донжуанским талантам Д'Артаньян на экране добился такой популярности. Д'Артаньян? Нет! А мои юбки! Моя совесть! «Железная маска», фильм Анри де Куэна, 1962 год. Какая такая совесть в наше время, мадам? Капитулируйте уже, мадам! Ваша нижняя юбка послужит мне белым флагом! Был ли настоящий Д'Артаньян таким же соблазнителем, как его литературный двойник? Если бы он славился амурными похождениями, об этом наверняка сохранились бы записи в рапортах полиции, но их... Нет. О личной жизни Д'Артаньяна, и в особенности о его отношениях с дамами, мы почти ничего не знаем. Однако, кое-что нам все же известно. Например, что Д'Артаньян был женат. Обычно все удивляются. «Да что вы, женат?» «Ну да, он был женат, и у него были дети». Свадьба состоялась в Париже в церкви Сент-Андре-де-Зар 3 апреля 1659 года. Остался драгоценный документ, хранящийся в Национальном архиве, свидетельство об удивительной судьбе Шарля де Баце де Кастельмор Д'Артаньяна, его брачный контракт. Этот брачный контракт Д'Артаньяна все же совершенно удивительный документ. И самое важное в нем, на мой взгляд, это, конечно, подписи свидетелей. Мы видим, что здесь, в самом низу, подписались самые высокопоставленные люди королевства. Людовик, да-да, король французский Людовик XIV, первый министр-кардинал Мазарен, написал Мазарини. И вот подписи супругов. Шарль де Кастетмор, да, не Кастель, а Кастетмор, Д'Артаньян, и Шарлотта Анна де шан -Лисси. Эта дама была очень богата и влюблена в своего мужа. Да, она безумно его любила. Была настолько очарована, что следовала за ним повсюду. Повсюду. И, видимо, однажды Д'Артаньяну это надоело. Он обратился к Людовику XIV с просьбой о личном распоряжении отправить его супругу в их владение в Бургундии и запретить оттуда выезжать. Вот так. Брак Д'Артаньяна потерпел неудачу. А тем временем в королевской резиденции в Венсенском замке готовится другая свадьба, уже с политическим подтекстом. Ее цель – положить конец войне с Испанией. Необходимо было прекратить войну, которая длилась к тому времени слишком долго. Мазарини уже наладил связи с представителями Испании и условился о встрече в Сен-Жан-де-Люзе по поводу мирных переговоров. Чтобы добраться до Сен-Жан-де-Люзе, Людовику XIV нужно было пересечь всю Францию. Д'Артаньян и другие мушкетеры его сопровождали. 9 июня 1660 года молодой французский государь взял в жены инфанту Марию Терезию. Их союз укрепил мир с Испанией, заключенный на несколько месяцев раньше, согласно Пиренейскому договору. «Мушкетеры», сериал BBC, 2014 год. На обратном пути, как и по дороге в Сен-Жан-де-Люс, население французских провинций устраивает в честь своего короля и его двора пышные торжества. Повсюду толпы людей приветствует королевский кортеж, который, наконец, триумфально въезжает в Париж 26 августа 1660 года. Помпезное прибытие Людовика XIV и Марии Терезии в Париж было сказочным, поистине ферическим праздником. Повсюду буйство красок, тканей, лент, кружев. Таков был дух французского XVIII века, века Людовика XIV. Надо было производить впечатление, понимаете? И рядом с королем мы видим Шарля де Баце де Кастельмора, сублейтенанта мушкетеров. Мы видим его на этой картине в зигзагообразной процессии. Николя Кошен сделал прекрасную гравюру. Мы видим здесь, в этом дефиле, Д'Артаньяна верхом на лошади. Это один из редких портретов, изображающих Д'Артаньяна таким, каким он был. Этот брак и мир с Испанией, который он принес, был делом рук Мазарини. Но кардинал в ту пору был уже стар и болен. Спустя несколько месяцев он умер в Венценском замке. А на следующий день Людовик XIV призвал своих министров и королеву-мать, чтобы сделать ошеломительное заявление. Отныне на этой сцене все изменится. «Король танцует» фильм Жерара Корбье, 2000 год. До сих пор я позволял управлять своими делами моим министром под предводительством покойного кардинала Мазарини. Впредь же я буду править единолично, буду править самовластно. Вы станете помогать мне советами, когда я того попрошу. Повелевая вам ничего более не подписывать, даже подорожных листов, без моего дозволения. Воля моя теперь вам известна. Господа, вам надлежит ее исполнять. Это подлинное заявление Людовика XIV о независимости, и это первый жесткий поступок, свидетельствующий о стремлении короля к абсолютизму. Был один человек, который тогда в перемены не слишком-то поверил, суперинтендант финансов Николя Фуке. Он сказал себе, этот мальчишка Людовик XIV слишком любит балеты, танцы, он без ума от племянницы Мазарини. Немного сентиментален, чувствителен и вряд ли достигнет поставленной цели. А я, Николя Фуке, я уже неплохо устроился, чтобы стать главным министром его величества. Умный и честолюбивый Николя Фуке служил министром финансов Людовика XIV. Он обладал влиянием при дворе, был могущественным человеком. Ему принадлежал роскошный дворец Воле-Виконт. Его деньги и политический вес угрожали мечте Людовика XIV об абсолютной власти. По наущению министра Кольбера, король заподозрил Фуке в присвоении государственных доходов. Кольбер внушил королю мысль, что месье Фуке постоянно крадет у него деньги. И Людовик XIV сказал, «Ну что ж, мы его остановим». Для этой миссии Людовик XIV выбрал Д'Артаньяна, именно потому, что у них сложились надежные доверительные отношения в течение многих месяцев. Арест Фуке был сопряжен с опасностью возникновения Новые фронты. Всем известно было, что у Фуке много агентов и сторонников. В результате и правда могло вспыхнуть восстание, так что действовать надо было осторожно. Арест произошел в Нанте на площади перед собором святого Петра. И на три долгих года в донжоне Венсенского замка и в Бастилии Д'Артаньян сделался тюремщиком Фуке. Пока готовился судебный процесс, необходимо было предотвратить попытки побега, установив пристальное наблюдение за пленником. Д'Артаньян обеспечил надежную охрану, но мало-помалу у него сложились очень доверительные, если не сказать, почти дружеские отношения с узником. Это говорит о том, что Д'Артаньян был наделен чувством сострадания, глубоким и развитым чувством. Он не был неумолимым цербером. Он был очень добрым человеком. Это качество важно подчеркнуть, поскольку оно... Делает его историческим персонажем, который вызывает симпатию. В декабре 1664 года Николя Фуке приговорили к пожизненному заключению. Он окончит свои дни в крепости Пиньероль на границе с Италией. И Д'Артаньян наконец-то сможет вернуться к мушкетерам. В то время существовали уже две мушкетерские роты, серая и черная, различавшиеся по масти их лошадей. Чтобы разместить эти отборные подразделения, в которых служило теперь около 300 человек, Людовик XIV велел построить казарму. Она находилась на рю дюбак рядом с домом, где тогда жил Д'Артаньян. В 1667 году Шарль де Бац получил назначение на высокую должность. Здесь стоял дом, где жил Шарль де Бацко Стальмор Д'Артаньян, капитан-лейтенант мушкетеров Людовика XIV, убит при осаде Маастрихта в 1673 году, удостоен вечной жизни Александром Дюма. Он дослужился, как говорил Кольбер, до прекраснейшей должности во всем королевстве, до капитала-лейтенанта первой мушкетерской конной роты гвардии короля, потому что так пожелал сам король, он его вознаградил. Д'Артаньян, став капитан-лейтенантом, проявил себя как грозный слуга короля солнца и абсолютизма, который в ближайшие десятилетия расцвел во Франции пышным цветом. Однако поведение мушкетера было не всегда таким благородным, как мы думаем. Среди достоинств, которые приписывают мушкетерам, важное место занимает чувство солидарности. Александр Дюма вывел это чувство солидарности, дорогой мушкетерскому сердцу, на первый план, воплотив его в дивизии «Один за всех» и «Все за одного». Этот девиз кажется отражением реальности. Он свидетельствует о взаимовыручке, о сплоченности, о мужской дружбе. И тем не менее это чистый вымысел. Подлинный девиз мушкетеров тех, среди которых жил Д'Артаньян, был таким «КВО РУ». Et letum. В переводе с латыни «Куда попаду, там и смерть». Иллюстрацией этого девиза служила бомба, летящая из мортиры на осажденный город. «Кво эт летум». Тут есть и символическое значение. Мушкетер сеет смерть везде, где проходит. Так что это жестокий девиз, беспощадный, и прежде всего он отражает военную функцию мушкетеров как политической полиции, возложенную на них королем Франции. Это парадоксальное воинское подразделение, поскольку с одной стороны мушкетеры входили в ближнее окружение короля, а стало быть разделяли дворцовые почести, а с другой стороны им поручались все грязные делишки короны, в том числе направленные на поддержание порядка. По сути они были убийцами, то есть лихими молодыми людьми, которых бросали на боевые задания, когда требовалась вот такая безрассудная и безудержная сила. В отличие от литературного героя, легкого и обаятельного, реальный Д'Артаньян кажется более сложной и противоречивой личностью. В 50 с лишним лет капитан Мушкетеров становится одной из ключевых фигур в стратегии абсолютной власти Людовика XIV. В стремлении к громкой славе молодой король Солнца хочет сделать Францию ведущей европейской державой. Он берет на себя роль главнокомандующего и заключает союз с Англией в войне против соединенных провинций. Начинается голландская война, которая приведет Д'Артаньяна в июне 1673 года к осажденному Маастрихту. Это первая большая осада в жизни Людовика XIV. И Людовик XIV настолько хорошо понимает важность момента, что говорит, хорошо бы привезти сюда какого-нибудь живописца, ибо здесь определенно будет чем полюбоваться. 19 тысяч кавалеристов, 26 тысяч солдат, 58 пушек – это была гигантская армия. Д'Артаньян на сей раз сражался вместе со всеми. Он принял участие в штурме тонгорских ворот. Это были главные городские ворота, взятие которых принесло бы победу. И случилось то, что должно было случиться В нескольких сотнях метрах от городской стены, с которой гарнизон стрелял по атакующим войскам французского короля, в д'Артаньяна попала мушкетная пуля И убила, как говорится, на месте Д'Артаньян погиб. Для короля это было глубочайшим потрясением. Осада продолжилась, и через несколько дней город сдался. Однако тем вечером в королевском шатре вспоминали Д'Артаньяна. Людовик XIV написал королеве. «Мадам, я потерял Д'Артаньяна, того, кому доверял всецело и кто был хорош для меня во всем». Точно неизвестно, где похоронен Д'Артаньян. Мы не знаем дату его рождения и, главное, понятия не имеем, как он выглядел. Уму непостижимо. Такая знаменитая личность и ни одного прижизненного портрета, по крайней мере, точно атрибутированного. Единственное из дошедших до нас изображений Д'Артаньяна – это гравюра в начале воспоминаний месье Д'Артаньяна, написанных Куртилем де Сандра. Можно предположить, что портрет, который автор поместил в свою книгу, подлинный, а гравюра, вероятно, была сделана с картины. Это вполне возможно. Но хотелось бы знать об этом больше, хотелось бы найти запись о его крещении, добыть подлинный портрет, прочитать побольше рассказов современников о нем, и не только официальных рапортов. Загадочный и вместе с тем знакомый. Вот в чем уникальность Д'Артаньяна. Он знаменит не меньше, чем Наполеон или Жанна Д'Арк, но это единственный французский исторический деятель, который обязан своей славой литературному двойнику. Эти двое настолько связаны и в то же время настолько противоположны друг другу, если посмотреть на военную карьеру первого и второго, на характер первого и второго, кажется, что это не совсем одно и то же. Я думаю, в каком-то смысле это даже хорошо, ведь тайна пока не раскрыта, и получается, что Д'Артаньян стоит одной ногой в истории, другой в легенде. Мы определенно далеко ушли от образа лукавого, проницательного, ироничного молодого человека, каким получился Д'Артаньян у Дюма. Настоящий Д'Артаньян был солдатом, воином, педантичным и немного скучным. Прежде всего, это образец Человека на королевской службе, на службе государству. Он образцовый и верноподданный. Это герой, преданный слуга монархии. Подлинный Д'Артаньян совершил головокружительный взлет. Дюма даже не пришлось ничего особенного выдумывать. Достаточно было обратиться к реальным событиям, потому что это невероятно яркая личность. Фильм Агюстена Виата. Авторы сценария – Каролина Вермаль, Жан де Гарик. Исторический консультант – Одиль Бортас. Оператор – Николя Легаль, Композитор – Зигфрид Канто. В ролях – Бенжамен Дюбель, Мишель Грене, Матео Рено, Оливье Девиль и другие. Продюсеры – Карин Жанен, Стефан Мильер. Совместное производство Арте Франс и «Гедеон Программ». Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ВГТРК.